Всем привет! Вы на канале «Как "Заработать в интернете". Сегодня продолжаю обзор такого замечательного хайп-проекта Amounts Shopify, который работает и платят уже на протяжении 10 дней. Здесь мы покупаем уровни, в зависимости какой мы уровень купим, столько мы будем зарабатывать в день. Старт проекта был 15.09.2022 года. После регистрации нам дают бонус 10 долларов, депозит минимальный 5 долларов и минимальный вывод 0,45 долларов. Партнерская программа 10%, первый уровень, второй уровень 5%, третий уровень 3%. И здесь я расписал вип уровни, сколько они стоят. Я здесь на VIP уровне номер 2 и ежедневно здесь на полном пассиве зарабатываю по 3 доллара 80 центов. Здесь внизу есть служба поддержки, телеграм-канал и служба поддержки WhatsApp. Кстати, в телеграм-канале админ проекта постоянно публикуют скриншоты выплат. Да, такие выплаты есть, люди получают. Если мы перейдем вот в мой кабинет, здесь у нас есть история. Вот мои все выплаты с данного проекта. 3 доллара 82 цента, 3 доллара цента и вот Дата и число 22.09, 21 число, второе число, потом 23 числа у меня уже выплаты пошли по 20 долларов. Здесь также установлены лимиты, это с партнерскими. И ежедневно, грубо говоря, я вот уже три дня подряд вывожу по 20 долларов. Вложила сюда 35 долларов, а вывел, вы уже видите сколько, с помощью партнерской программы. Это такой дополнительный заработок. Чтобы ним воспользоваться, вот здесь у вас есть ссылка для приложения, вот здесь расписано партнерская программа, и вот у вас ссылка. Копируете ее, раздаете друзьям, партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Чтобы здесь купить VIP уровень, определяемся, какой нам нужен ВИП. примеру ВИП уровень номер два. Вам нужно пополнить баланс на 35 долларов. 10 долларов вам дают при регистрации. Далее, чтобы пополнить здесь баланс и начать зарабатывать, переходим на главную страницу, нажимаем здесь research и на этот адрес кошелька переводим сумму, на которую вы будете сюда заходить. Я заходил на 35 долларов, покупал веб номер 2. И далее, когда вы переведете, нажимаете здесь research, вам зачисляться деньги на инвестиционный баланс и вы переходите и нажимаете здесь купить уровень вот я на вип уровне номер два вип уровень номер три я рассматривал но не хочу рисковать доработаю на этом сайте на вип уровне номер два и вот выплату сейчас я вам покажу вот она выплата 20 долларов у меня на кошельке так само вот в кабинете вот она выплата сайт данный платят сколько он еще будет работать я не знаю так как я не админ проекта на этом у меня все всем желаю хорошего дня больших всем заработков и всем пока